Всем большой привет! Сейчас покажу пару упражнений, которые существенно могут помочь вам для достижения здоровой жизни полноценной. Это упражнения на шейный отдел позвоночника, который укрепят корсет мышечный. Обычно они не прорабатываются. И состояние шейного отдела, его, его симпатическая нервной системы, сплетение так называемое, от него многое зависит. Если есть изменения какие-то в шейном отделе, то они отражаются на адаптации к смене погоды, на состояние сосудистой системы, давление, скачки, вот эти вот эти панические атаки все остальное. Проблема именно в шейном отделе. В основном это отдел от первого до седьмого. Упражнение простое. Нужно лечь на край кушетки чтобы у вас голова свободно свисала. Затем повернуть голову в сторону плеча и поднять ее максимально вверх. То есть опускаете вниз и вот так вот до конца пытаетесь поднять голову. Нужно сделать симметрично слева и справа, то есть перевернуться потом на другой бок и прорабатывать аналогично другую сторону. Точно так же можно делать все это и для изометрических нагрузок. Это способ такой. Нужно повернуть голову в сторону болезненной группы мышц. Это и грудинно-клещечная мышца. Зажать ее. И пытаться отклонить голову влево или вправо, при этом не давая себе руками. Так вы можете изометрическими нагрузками проработать эту, эту самую мышцу. А вообще состояние позвоночника можно диагностировать и воздействовать на, на него через китайскую джин-зон терапию. Позвоночник представлен у нас по дуге, которая находится от головки сустава вот этого большого пальца стопы, вот она, это шейный отдел, и идет по своду стопы, вот эта дуга, до пятки. То есть все отделы представлены по вот этой самой дуге. И воздействие на него, вот на этот, вы ее нащупаете, это, это граница как раз между тылом и, и самой стопой. Воздействие на него, соответствующее, вот, допустим, шейный отдел, вы нашли эту болезненную зону и пытаетесь ее э, затормозить, то есть тормозным способом воздействуете. Вот такой вот э, вам совет. Всего доброго.